Только что я закончила самый крутой курс в мире. Программирование и создание сайтов. Создавали сайты. На, сначала была теория, проходили HTML. И потом чуть-чуть каскадная таблица стиля КСС. Потом на следующей неделе уже создавали свой собственный сайт. Ну, для меня это было немножко тяжело, потому что с компьютером так-то я не очень хорошо дружу, но в принципе мне очень понравилось. Ну, мне стало очень интересно, потому что я уже пробовала себя и в музыке, и в художественном дизайне, и в танцах, да. Мне больше всего понравилось создавать именно свой сайт. То есть, когда уже вся теория прошла, все задания, домашние задания были выполнены, вот осталось именно самый лакомый кусочек. И вот, как раз таки, это было самым интересным, я считаю. Я делала проект а, для своей семьи. У меня у мамы с папой свой бизнес. Территория безопасности, то есть там по пожарной безопасности. Я хочу связать именно этот сайт с сервером, чтобы родителям спокойно можно было уже загружать его и пользоваться спокойно. Для меня был это очень положительный как бы, опыт в программировании. Как мне кажется, это не очень сильно пригодится в будущем, так или иначе, или даже уже сейчас. Проект был у меня, сайт для пиццерии. Цирию я придумал собственно, но ну, правда она немного так или иначе скопирована с одного известного бренда, но все же сайт рабочий и сделан хорошо. А в будущем ну, я надеялся стать галлюмистом уже на более профессиональной основе, привлекает она тем, что она сейчас очень востребована во многих странах, а, вот в основном поэтому, плюс она очень интересна, она помогает всеми будущему. этим. Ну, и преподаватель классный, у него всегда такие классные шутки, я прямо всегда их оцениваю прямо. Я думаю, что он очень хороший преподаватель. Я хотел бы с ним учиться.